Всем привет! Сегодня будем готовить любимую всеми жареную картошку, но жарить мы ее будем необычным способом, в результате чего получается своего рода картофельный пирог с аппетитной хрустящей корочкой. На весь процесс приготовления уходит буквально полчаса. Блюдо получается сытным и очень очень вкусным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем любой твердый сыр, и натираем его на мелкой терке. Дальше нарезаем кружочками лук. И разделяем его на колечки. Укроп измельчаем ножом. Картошку хорошо промакиваем бумажными полотенцами, чтобы избавиться от воды. А затем натираем ее с помощью шинковки. Если таковой не имеется, можно нарезать картофель ножом. Должны получиться тоненькие кружочки толщиной буквально несколько миллиметров. Теперь разогреваем сковороду, растапливаем в не сливочное масло, при этом смазываем всю поверхность, включая стенки. И выкладываем слой картошки. Начинаем от центра и двигаемся по кругу. Картофельные слайсы должны ложиться в нахлест один на другой. Затем картошку солим, перчим, сверху раскладываем луковые кольца. Посыпаем тертым сыром, измельченным укропом и снова выкладываем слой картошки. которую также солим перчим добавляем по очереди остальные ингредиенты и так продолжаем пока не закончатся все подготовленные продукты последним слоем должен быть картофель который тоже надо посолить и поперчить закрываем сковороду крышкой и жарим на небольшом огне 20 25 минут до готовности картошки накрываем содержимое сковороды тарелкой подходящего диаметра и быстро переворачиваем вот и все очень вкусно жареная картошка готова можно подавать к столу если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. При подаче картошечку посыпаем измельченным укропом или любой другой зеленью. Так она будет смотреться наряднее. По желанию, дополняем блюдо свежими овощами или соленьями. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно!